Всем привет! Вы находитесь на канале Кубик Юрика, это седьмой унивыпуск, а по совместительству выпуск про жонглирование номер три. Как мы могли бы догадаться, я сегодня буду жонглировать на уницикле. Смотрите. Можно жонглировать, когда прыгаешь. Или когда едешь.